Здорово. Ну... Как ты? Я продолжаю в свою очередь помогать бомжам и новичкам проекта Барвиха РП. и сегодня я решил дать одному из нуждающихся 3 миллиона рублей, а после чего попросить их обратно, под предлогом того, что он их не успел потратить за отведенное время. Вернет ли он эти деньги обратно или оставит себе и сольется? Некая проверка игроков на честность, алчность и справедливость в сегодняшнем видео. Ну а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов барвихи рп я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике все условия ты видишь на своем экране ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи как обычно я направился на спавн бомжей новичков проекта ну не совсем новичков а игроков у которых есть уже хотя бы четвертый уровень как я и говорил тебе в прошлом своем видеоролике к сожалению нельзя передавать больше чем 500 рублей игрокам у которых нет еще хотя бы третьего левела с ними нельзя взаимодействовать не через стрейд, не подарить им тачку, вообще абсолютно ничего. Короче говоря, никак им не поможешь, пока они не помогут сами себе, хотя бы в начале не вкачают третий уровень. На спавне игроков четвертого уровня находим с тобой вот такого вот мужичка, который довольно недорого одет, но самое интересное то, что у него в руках уже есть чемоданчик. А это означает, что у него, как минимум, на руках есть уже один лям вертол. Не знаю, сможем ли ему чем-нибудь помочь, но по крайней мере попробуем. К сожалению, он мне так ничего не ответил, и я решил отправиться прогуляться по. По начальным работам. Возможно, увидим какого-нибудь трудягу, который купит бабла. Ему-то мы и поможем. На заводе мы встречаем такого игрока, как Жака Казаку, который оказался довольно приветливым и немного рассказал о себе. У него уже восьмой уровень, и он смог поднять уже 400 тысяч рублей. Я думаю, этому челику реально можно помочь. Я расспросил у него, на что он купит деньги, какие у него цели, планы и мечты. У него довольно хорошая идея, он планирует накопить себе на какой-нибудь безак. К сожалению, это такие серьезные огромные подарки я делать не могу, и на серьезный вред экономике. А вот с тачкой мы ему можем помочь, ведь он мечтает прикупить себе какую-нибудь бэху, ну или хотя бы гольф. Отправляемся с ним в автосалон Барвихи и передаем ему 1 миллион рублей. Я думаю для него это реально будет приятный сюрприз. Мне всегда крайне интересно наблюдать за реакцией этих игроков, как они поступят с теми деньгами, которые я им передаю на определенную какую-то вещь, не важно, одежда это или автомобиль. Пойдут они и купят то, что хотели, то, что обещали на эти деньги или сольются, выйдут из игры и потом залетят в казик в угоду своей алчности, в надежде поднять как можно еще больше денег, но как видишь, данный игрок оказался довольно честным и с огромным удовольствием потратил подаренные мною ему деньги на автомобиль, о котором он мечтал. Да, это конечно не какая-нибудь м 5 F90 или что-то подобное, но данная бэха довольно крутой автомобиль для новичков, я думаю многие со мной согласятся, да и тем более он думал прикупить себе хотя бы голь. Интересное, что он меня не знал. Это вдвойне приятно. Желаем ему удачи в развитии на проекте и двигаемся дальше. У Сбербанка встречаем еще одного бомжика, который уже сам просит немножечко денег на первую тачку или скин. Он хотел прикупить себе Жигу, но как оказалось, у него всего 9000 рублей. Я ему объяснял, что за эти деньги у нас толком ничего не купишь, даже ту же инвалидку, и предложил прокатиться со мной до автосалона, где я и прикуплю ему первую тачку. Ради прикола я покупаю инвалидку. Но на самом деле я хочу подарить ему Приору. Под предлогом самой, конечно же, инвалидки. А потом посмотреть на его реакцию. Загружаем инвалидку, показываем ему, смотрим на его реакцию. Спрашиваем, ну как пойдет ли ему для начала. На что он, конечно же, соглашается. Он уже вполне себе доволен. И как ты понимаешь, у парня далеко не заоблачные мечты. И при всем при этом он будет крайне рад абсолютно любому подарку. Даже той же инвалидке. Загружаем тут же еще Ладу Приору. И через трейд я ему хочу передать именно Приору, чтобы он еще больше обрадовался. Но, к моему дикому сожалению, я, наверное, не додумался сразу спросить, какой у него уровень. Как я и говорил тебе в самом начале ролика, к сожалению, если у игрока нету третьего хотя бы левела, ему хрена нельзя передать. Максимум, что я могу ему накидать, это по 500 рублей через команду SlashPay. Что мы и делаем. Тем временем набежали подписчики, с которыми мы понаделали скрины. У них, к сожалению, тоже не было третьего уровня, и никому из них я не смог помочь чем-то кардинальным. Отправляем еще на один спав новичков в надежде найти игрока хотя бы третьего уровня и без денег и тут то мне кажется я как раз таки и встретил того самого человека который мне нужен лютик эванс игрок оказался именно третьего уровня у которого практически нету денег ему то я думаю мы сможем передать 3 миллиона рублей дать буквально пять минут на то чтобы их потратить с условием того что я конечно же его отвезу его в автосалоны в магазин одежды и аксов и все что он в принципе пожелает Благодаря ютуберской админке это можно было сделать вообще буквально за считанные секунды. Понятное дело, что я не буду забирать у него эти 3 миллиона, даже если он их не успеет потратить. Я думаю, те, кто меня смотрит, прекрасно знают то, что в принципе во всех своих видеороликах и на стримах я раздаю достаточно огромное количество денег игрокам и при этом абсолютно бескорыстно и никогда ни у кого ничего не требую обратно. Учитывая то, сколько уже вертов у меня накопилось на девятом сервере и то, что мне их уже давно абсолютно некуда девать, я думаю от 3 миллионов я обеднею. но здесь интересно именно проверить игрока на его алчность на его честность неважно на что он их потратит под предлогом того что он не успел мы попросим его вернуть эти деньги обратно согласится ли он на это или все-таки сольется кстати как думаешь можешь прямо сейчас написать в комментариях а в конце ролика посмотреть угадал ли ты или нет пока мы его ожидали подъехал еще один подписчик с которым мы также поделали скрины я смотрю что и лютик начал мне спамить в смс о том что у него что-то там забагалось и он просит перезайти самое интересное то что он не стал молча сам это делать или куда-то сливаться а реально начал спрашивать разрешение можно ли ему выйти из игры и зайти заново а что мы конечно же соглашаемся и ожидаем его около автосалона лютик перезашел и отправился покупать себе тачку я думаю он прекрасно понимал что время уже у него конкретно так поджимает из-за этих перезаходов и так далее и как он хотел изначально прикупить себе какую-нибудь тачку и какой-нибудь скин на эти деньги у него уже к сожалению не получится времени осталось немного и скорее всего все три мульта он потратит на какую-нибудь тачку или даже на две. что в принципе он и сделал на радостях он выбежал и сказал что потратил всю сумму на новенькую Кью к 5 который кстати в госке да так и стоит три мульта и, учитывая то что я ему передавал деньги в 1648 тачку он купил 1656 даже если в 1655 то он в принципе уже не успел понятное дело то что да у него там что-то забагалось ему пришлось перезаходить и как я говорил сам начале я не буду ничего забирать абсолютно ни у кого, если кому-то что-то я уже дал, но самое интересное было проверить его на честность, под предлогом того, что он не успел потратить эти деньги, я ему объясняю, что таковы правила, все дела и Лютик придется, к сожалению, вернуть всю эту сумму, и при всем при этом я согласился даже дать ему утешительный приз в размере 100 тысяч рублей, естественно он расстроился, это было вполне ожидаемо, я думаю абсолютно любой бы на его месте бы сильно расстроился бы, прикинь тебе дали три мульта, Оконечное время потратить их, потом ты что-то там забагался, какие-то у тебя проблемы произошли, в общем ты не успел и тут у тебя просят все вернуть обратно. Как бы ты, кстати, поступил, напиши мне в комментариях. Интересный момент то, что Лютик реально несколько раз почти соглашался вернуть данную тачку мне. Несколько раз я кидал ему трейд и почему-то в самый последний момент он как-то подвисал в раздумье и ни разу так и не кинул мне эту Киев К5 в трейд в обмен на 100 тысяч рублей. Я даже Пытался на него немного так морально надавить тем, то, что я больше не буду проводить подобные мероприятия, не буду никому помогать и раздавать деньги, если он сейчас откажется реально возвращать мне данный автомобиль. Я ему сказал то, что вся вина будет на тебе. Готов ли ты на это пойти? лишить всех других игроков подобных мероприятий и бонусов только ради того, чтобы у него осталась эта тачка? До последнего я верил и надеялся на то, что в лютике все-таки победит честность и справедливость. Но к моему дикому сожалению, я ошибался. Кинув последний трейд, на который он якобы согласился, Лютик просто-напросто вышел из игры. Конечно же, его могло просто-напросто крашнуть или еще что-то произойти, то есть, ну, нашелся бы, в принципе, предлог, под которым он внезапно вышел во время последнего трейда, на который он категорически не хотел соглашаться. Но я тебе скажу, что я его ждал еще порядка 30 минут на том же месте. Минут 5-10 на записи и еще минут 20 за кадром. Но, к сожалению, Лютик так и не вернулся. Я думаю, ты, в принципе, сам прекрасно понимаешь, что произошло. Я в любом случае ни о чем не жалею. Я думаю, получился довольно интересный и забавный ролик. Как тебе такие подобные эксперименты? Стоит ли проводить дальше? Обо всем об этом пиши в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!